всем привет наша рубрика то чем мы работаем и сегодня у нас будет на обзоре э, динамическая отвертка от компании ВИХА сейчас я объясню что это за код в данный момент мы уже запустили систему и осталось только прокрутить все автоматы э, все контакты точнее которые есть и допустим на примере дифференциальных автоматов компании bb это просто единственное что у нас есть на объекте я показываю что момент затяжки должен быть 1 и 2 для того чтобы я точно знал что это так как и есть не перекрутить контакт потому что это плохо не докрутить это вообще ужас перекрутить тоже плохо соответственно в данном наборе отверток существует отвертка с динаметрическим усилием так сказать есть специальный инструмент для настройки. То есть мы берем скажи, и получается, мы можем настроить от 0,8 до 5 ньютон-метров. То есть, вот мы ставим 1,2 Потом берем вот эту специальную насадку, вставляем, подбираем нужные нам. Кстати, еще есть такой момент, что естественно это отвертка до тысячи вольт, то есть мы можем спокойно вот на фазу. Ей трогать ничего страшного не будет мы берем ставим насадку вот видите еще кстати вот это ph2 до 5 и 5 ньютон метров то есть это мощная хорошая качественная насадка вставляем защелкиваем и прокручиваем автомат то есть вот слышите это означает что все Геометрическое усилие закрыто сейчас Да, давай, скинь, пожалуйста, да, mm -hmm. Да, давай. Да. Так вот, получается, мы поставили нужную затяжку. И спокойненько, получается, мы берем, вот идет, идет, идет, закручиваем. Вот, все, шел. Все, она дошла до нужного момента То есть, ну, можно еще там несколько раз сделать. И мы точно уверены в том, что... Автомат закручен ровно настолько, насколько это нужно. Ну, это позволяет спать спокойно. Ну, что мне нравится в подобных... У меня есть ну, несколько комплектов подобных отверток. Вот. Мне нравится, конечно, то, что ты взял этот комплект с собой. Он полностью собирается. Да, и кстати, сами насадки. То есть вот есть насадки до 5,5 диаметрического усилия. А есть. Более маленькие, более аккуратненькие, там, плоские какие-то. Допустим, вот это только до 1,4. Вот. Вот этот, вот этот до 3,8. То есть, ну, очень классно. Очень классно. И еще раз, данный комплект, это комплект отверток до 1000 вольт с динамическим усилием до 5,5 ньютонометров. От 0,8 до 5,5. Компания ВИХА. Это качественный, если я не ошибаюсь, по-моему, немецкий инструмент. Комплект отверток приобретался на сайте MV Group. Всем пока, до новых встреч. Пишите комментарии, работайте качественно, делайте свою работу с удовольствием. И будет вам счастье. Всем пока.